Мне поблагодарить фракцию КПРФ и лично Геннадия Андреевича Зюганова за оказанную честь. В свою очередь от имени фракции коммунистов передаю спасибо всем гражданам, кто отстаивает право России на чистые и честные выборы. Ваша принципиальность делает нашу страну ближе к качественно новой созидательной политике. Если начинать работу Думы не с обустройства кабинетов, а с задач развития страны, нам не уйти от оценки наследия. В прошлых созывах были решения и важные, и нужные. Эти стены слышали много верных оценок и выводов, но знают они и многое другое. Про торпедированный проект образования для всех, про отклоненные законопроекты о детях войны, про отказ принимать бюджет развития, про людоедское повышение пенсионного возраста. Да, не сразу с трудом, но мы добились принятия законов о стратегическом планировании и промышленной политике, но кто скажет, что они успешно работают? Да, сформированы масштабные программы развития села, спасибо Владимиру Ивановичу Кашину и всем аграриям, но мы так и не добились их полноценного исполнения правительству. Да, я убежден в том, что идея Вячеслава Викторовича о проведении международных форумов парламентаризма важна и перспективна, но многие идеи уже очень долго пробивают себе дорогу. С этой трибуны Геннадий Андреевич не раз предлагал признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но этого так и не случилось. Программа возвращения соотечественников, о которой говорил Калашников, так и не появилась. Сняты не все препоны для получения гражданства русскими за рубежья. В целом ряде государств нет российских посольств. «Посол Никарагу работает сразу на три страны. Многие дипмиссии малочисленны у великой страны. Даже в важнейших для нас государствах число дипломатов у России меньше, чем у США. Пора помочь в этих вопросах МИДу. Много вопросов, много работы. Единая Россия на выборах немало пообещала» и доступность медицины, и другие блага. Наша страна слышала уже много привлекательных и правильных, абсолютно правильных установок. Но кто будет против вхождения России в пятерку ведущих экономик, против победы над бедностью, против миллионов новых рабочих мест? Но исполнено ли это? Парламентскому большинству придется отвечать на этот вопрос. Вы ведь хотели исполнять эти программы, хотели их исполнить? Если да, почему они не исполнены, не реализованы? Может быть, эти задачи изначально были неисполнимы, просто недостижимы в принципе. И да, и нет. Достижимы, хоть скоро и Китай, и Вьетнам быстро растут даже на фоне глобального кризиса. И недостижимы здесь, в России, на нынешней социально-экономической основе. Председатель КНР Си как-то заметил, только тот, кто носит ботинки, может сказать, подходят ли они ему. За 30 лет после СССР стало ясно, ботинки капитализма нам не подходят. В 90-е кому-то могло показаться, что они еще разносятся, притрутся, не притерлись. Натерли России такие мозоли, что идти дальше не в моготу, вперед, а идти ведь нужно при этом. Не просто идти, нужно мучаться, чтобы наверстать упущенное. А мы стоим и деградируем. Модернизация экономики провалена, освобождение от сырьевой зависимости провалено, экспорт необработанного сырья растет, а в самом центре Москвы прямо сейчас, в эти дни, проходит... Рейдерская атака группировки Полихаты на небольшое предприятие Айвари интерьеры», женский коллектив, у которого воруют станки, срывают работу. Лидер КПРФ включился в защиту, но ведь власть в целом не может проходить мимо такого явного произвола. КПРФ шла на выборы с программой «10 шагов к власти народа». Наша цель – лучшая жизнь для рабочих и всех трудящихся. Трудящихся нынешних, трудящихся будущих то есть молодежи, и тех, чей трудовой путь уже позади. КПРФ настаивает на возрождении образования и здравоохранения, на поддержке материнства и детства, на снижении пенсионного возраста. Это наш шаг номер 8 – человек-центр политики государства. Но ну, а человеке и все разделы нашей программы. Своим первым же шагом мы готовы вернуть народу собственность. Это главный вопрос. С него нужно начинать с национализации и плана развития. Шаг 2. Индустриализация 21 века. Это создание передовой промышленности и передовой науки. Кстати, на самом деле правильным будет устранить несправедливость и восстановить в Государственной Думе комитет по науке. Шаг 3. Поддержка села, продовольственная безопасность, экологичное питание. И это опять о человеке. Шагом 4. КПРФ гарантировало удвоение бюджета страны. А это инвестиции и в экономику, и в человека. Шаг 5 и 6. Нашей программы об остановке роста и тарифов о новой системе налогов. На шаг, на шаг седьмой о том, чтобы подчинить власть народу, задушить коррупцию, дать людям честные выборы. Национальная безопасность – шаг 9 и шаг десять великому народу, великую культуру. Да, человек – это звучит гордо, если человек не паразит, не сатрап, а созидатель – рабочий или крестьянин, учитель или медик, ученый или защитник Родины. Наша программа выстрадана и выверена, люди в нее поверили, ее сторонников стало больше по всей стране и потому в этом зале тоже. Перед страной сегодня острейшие проблемы – стагнация, обнищание и социальный раскол, вымирание. Посмотрите на рост цен в магазинах и топлива на заправках, и тогда вы поймете, что дальнейшее обнищание, а значит дальнейшее вымирание гарантированы. Пришло время сказать этому «хватит, довольно». Мы показывали, как обуздать продуктовую инфляцию, не раз нас не слышали. Мы рассказывали, раскрывали опыт народных предприятий. Нам снимали с выборов Грудинина, мы предлагали развивать высокие технологии распространять опыт Алферова, но его научно-учебный комплекс сегодня под угрозой. Мы настаивали на госмонополии, на спиртосодержащую продукцию, но терял и теряет не только бюджет, дело довели до массового отравления в Оренбуржье. Мы предлагали отремонтировать избирательную систему, уйти от муниципального фильтра, усовершенствовать формирование избиркомов, перенести единый день голосования на весну. Вместо этого внедряют трехдневку и дистант. Да, приписки на выборах устроить можно. Можно, только вот доверие граждан от этого не вырастет. Доверие нельзя приписать и нельзя сфальсифицировать. А остатки доверия и так уже истончаются. КПРФ выразила недоверие электронному голосованию официально. Результаты по Москве прямо указывают. Дистант выборы убивает. Шесть наших товарищей уверенно побеждали в столичных одномандатных округах по итогам ручного подсчета. После данных дистанта ни один уже не проходил. Господин Венедиктов на заседании ЦИК дошел до края. Оказывается, в пользу ДЭК говорит то, что благодаря электронному голосованию молодой парень выиграл квартиру в Москве. Это вообще что? Это подкуп избирателей выдается за достижение, что ли? Дистант, трехдневка, массовое наддомничество у граждан выборы отнимают. Мириться с этим невозможно. Но на справедливое возмущение система власть, на система, власть ответили задержаниями от Хабаровска до Москвы. Фракция КПРФ настаивает, Госдума не вправе уклоняться от рассмотрения этих фактов. Необходимо безотлагательно создать комиссию, исследовать и оценить все нарушения, заслушать руководство ЦИК и силовых ведомств, отдельно рассмотреть проблему электронного голосования. Отношение к этим вопросам – лучшая для всех проверка на готовность к диалогу. Власть не шла на него до выборов, предпочитая лом большинства, конституционного большинства, не шла в ходе выборов. Пора наконец принимать меры. По итогам года Россия потеряет почти миллион граждан. Страшная цифра, ни одна сила в одиночку с такими проблемами справиться не в состоянии. Страна вымирает от нищеты и безнадеги. А в кармане у правительства лежат 60 триллионов рублей. Деньги лежат, а люди залезают в кредитную кабалу. Деньги лежат, а прожиточный минимум остается жалким. Деньги лежат, а ведь их можно даже умножить. Только за прошлый год миллиардеры России разбогатели на 80 миллиардов долларов. До каких пор мы будем ублажать олигархию? Да, я уже слышу это. Коммунисты хотят отнять и поделить аккуратнее с заявлениями, осторожнее с комментариями и ухмылками. Мы очень о серьезных вещах сейчас говорим, о вымирании страны, о жизнях людей. А знаете, если стоит вопрос о жизнях людей, то можно и поделить. Ради лечения детей, на операции которых собирают по копейке, Ради стариков, которые за свой честный труд посажены на хлеб и воду хуже тюремного пайка. Ради молодых отцов и матерей, которые не должны спиваться от безнадеги и гибнуть от поленой водки, оставляя детей сиротами. Ради этого, если потребуется, можно и поделить. Если у вас, конечно, есть сердце, совесть и политическая воля. А за кого переживать-то? За тех, у кого и так по нескольку яхт и дворцов, они обеспечены на сотни, да какие сотни, тысячи лет вперед. Им столько не прожить, но им все мало. Разве Ради чего весь этот вселенский грабеж? А, ведь рабочие, крестьяне, интеллигенты оплачивают его своим тяжелым трудом, а еще вот теперь почти миллионами жизней. С какой стати? Согласиться с этим невозможно. Мы будем настаивать на нашей программе, на бюджете развития, на поддержке промышленности и села, на необходимости иметь сильную армию. Мы будем настаивать на человечности, гуманизме, патриотизме и справедливости, на торжестве справедливости в нашем в российском обществе. Спасибо, коллеги.